Итак, друзья, э, мне бы хотелось бы обсудить с вами одну очень интересную тему, о которой сейчас э, немножко обсуждает в интернете. Тема называется так. Э, эффект э, так называемого Нельсона манделы когда, э, в общем-то, становится как бы понятно или ясно, что меняются вещи, которые которые вообще как невозможно изменить, то есть как будто бы меняет в прошлом, там машина времени какая-то осуществлена, и можно сделать такое наблюдение, что вот в книгах, которые у вас дома лежат, там все такое, вот, как поменялись фразы, там что-то исчезло, что-то появилось и так далее и тому подобное. Это старый молитвослов. Он очень-очень старый. Тут и псалтырь, и требенник, и со собрание всяких молит. Мы его открываем. Аккуратненько открываем. Я не знаю, видно или не видно. Вот сейчас... Неплохо видно, наверное. В общем, так, я просто скажу. Здесь стоит дата. Дата изготовления данной книги. 1829 год. 1829 год. Ну, где-то без лишнего 10 лет. Этой книге 200 лет. Я хочу сказать, что я изучил ее практически всю, от корки до корки, основательно каждую буковку. И я готов авторитетнейшим образом утверждать, что ни одной из этих букв не было изменено. Вообще абсолютно ни одной. И весь этот шум по поводу этого эффекта так называемого Нельсона Манделы, который сейчас так разрекламирован и так обсуждается в обществе, является ничем иным, как провокацией и тупым фарсом, в который вы так беззаговорочно верите, что заставляет меня очень сильно грустить. Поэтому давайте не будем обижать грядущего царя и не заставлять его грустить. Вот так, друзья. Ставим лайки, дизлайки я терпеть не могу, они мне тоже иногда нравятся, но в основном я их терпеть не могу. Так что ставим лайки, комментируем данное видео, комментируем прошлые видео, делимся ими, потому что на них я рассказываю правду, такой какая, какая она есть. До скорого, друзья!